Две тысячи семнадцатый год, двадцать шестое сентября двадцать сорок пять. В городе Москве температура восемь градусов. Кудришол Дмитрий для реалити шоу Я красавчик.